Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, это Холмогоров Андрей Анатольевич. Из Рязани. А вот Слышите меня? Вам а? Какой вам участок нужен? 16-й. Сина... Анастасия Анатольевна. Мария Анастасия Анатольевна в декрете. декрете а вы, вы кто? Идете? кем вы сейчас разговариваете? Я с 14 участка, секретарь. Либо вы подождете две минуты, и секретарь вам ответит в 14 участок, либо перезвоните. Ладно, понятно. А почему тут 14-й так я не понял. 15? Потому что на этом номере телефон 2-14-16. Бардак какой-то. Ну ладно, тогда вы передайте. Скажите, что я подаю в суд на судебных приставов на Яблочково. Угу. Канцелярских. Помощнику судьи Анашкина Елена Сергеевна. На нее тоже подаю в суд. Угу. Потому что она связана с приставами. Подаю суд на Марякину Анастасию Анатольевну. Потому что они связаны с приставом на Я сейчас занимаюсь поиском адвоката по уголовным делам. Я их засужу. Хорошо. Да, мой телеканал в Ютубе называется «Новости Рязани». Скоро все Рязани узнает про 16-й участок. Чем они занимаются? Коррупционными деятельностями их. Передайте 16-му участку. Хорошо. Ищи кай, уходят лучше в отставку. Мой и совет. Все, до свидания. Здравствуйте, друзья! 16 числа 08 -го 2019 -го года выйдет видеоролик про судебных приставов и про Октябрьский районный суд, а именно мировые судьи 16 участка и 14 участка. Я расскажу на всю Россию, как они занимаются беспределом и коррупцией в отношении меня и моих близких, сестер и матери. Страна должна знать своих героев в лицо. Этих суочей надо сажать.